Первый мужчина для женщины, вот в сериале "Черный город он сказал, что для ведьмы очень важен, Фик, что за И информационную матрицу он накладывает. Внедряясь в структуру, энергоинформационную структуру женщины, мужчина метит территорию, он показывает, это моё. Мету имеет право мужчина оставить только на девственницу. Но уже нет, <смех> там нет его меты, она не ляжет, да? ложится мета первого мужчины, то есть информационная матрица, как печать, это моё. Соответственно для женщины очень важно, не только для видим, а для женщины вообще очень важно, прежде всего для ее дальнейших ее детей. И это очень серьезно и очень работает. Эту матрицу можно вычистить, просто очень долго ее вычищать. Одним да, хирургическим вмешательством типа зашить не обойдешься. Да, надо именно делать чистки, серьезные чистки, потому что если это было давно, печать проникла уже глубоко в нату структуру, она там, что называется уже материализовалась, поэтому ее вычищают вплоть до костей, что называется, да, вот настолько сильно. Для ведьмы чем это опасно? Иметь очень опасное. Вообще на себе лишние печать, Иметь на себе очень сильно опасно для ведьмы. И обычно ведьма, если выбирает себе спутника или первого партнера, она делает это достаточно осознанно, чтобы эта печать, ну, по крайней мере, не умоляла тебе. По крайней мере, она не сводила тебя до уровня раба, неспособного и не имеющего права на магию. Потому что в этой печати записано все, в том числе и уровень сознания твоего партнера, кто он, что он, какого он рода и так далее. В этой печати есть все. Видящие, знающие и понимающие, а также боги, которые сканируют пространство, они человека сканируют и по наличию этой самой печати. Уж, конечно, печать, лежащая на видении, это Нет. не очень. Не очень. Для наших лечей и для девственности, то есть очень советом нам дать, чтобы она очень избранно подходила к уроду своего да. партнера, и да. обращала внимание на родовую ветку. Да? да, конечно, здесь надо обращать внимание на все, в том числе и на чистоту крови избранника и на его. Разум, на его социальную успешность, и на маму, папу, и на генетику. То есть здесь, здесь все имеет значение. И уж, конечно, знать родословную его семьи, чтобы понять, что это не примат какой-нибудь, не Иван родства, не помнящий с такими хвостами проклятия, которые только и думают, как, под какую девочку это, это проклятие подложить. То есть здесь, здесь надо очень много смотреть. И информацию собирать чисто социальную, но ну и конечно делать полную диагностику, диагностику магическими инструментами, Тут никакая информация не может быть лишняя. собирать информацию в комплексе и, конечно же принимать решение. Но видите, дело в том, что сейчас наша жизнь устроена таким образом, что право крови и линия крови и чистота крови, максимально нивелируется общественным мнением, общественным сознанием. Да? Частота крови становится ну, как бы не, не то чтобы не важна, да? она по-прежнему остается важна, но общественное мнение, культурная среда, эгрегориальная вся вот эта вот структура не сводит право крови просто до самого нижайшего уровня до самого ближайшего уровня. Вот яркий пример линии магов, которые сохранили чистоту и линию крови, это цыгане. Посмотрите, как они живут, это плата за чистоту крови. Практически выродившиеся генетические мутанты не имеющие права ни жить, ни быть успешными, не всегда ходить противозаконно, никогда не э, быть в ладу социальным миром. Вот это та плата, которую они дали себе за чистоту крови. И фактически это же э, несчастье предстоит всем, кто э, будет настаивать на потому что сегодняшний эгрегориальный мир и сегодняшняя социальная среда говорит, кровь не важна. Важна твоя включенность в общие социальные процессы, важна твоя включенность в эгрегориальный мир, важна твоя включенность хотя бы в религию, но что-то более высшее, что-то превышающее кровь. Очень нужно право крови нивелировать, не заложить до уровня никчемности. Поэтому то, что мы сейчас с вами имеем в виде моды, да, в виде правил, как мужчине, женщине, мальчику и девочке надо общаться, насколько это важно, там, секс до брака или нет. Да, это сейчас вся социальная среда говорит ерунда. Ерунда. Абсолютно ерунда. И, конечно же, вам трудно будет добиться от детей правильного понимания. Они скажут, мама, да отстала от жизни, ты анахронист. Вот просто. Вот совсем ничего не понимаешь. Так уже никто не живет, так уже никто не размышляет. И со своей заумью ты, мягко говоря, что-то не то, не то. Не то. И твои представления, в том числе магические, мистические, колдовские, религиозные, это вчерашний день. Ты отживший экземпляр. И ничего ты сделать с этим вопросом не сможешь, потому что они себе защиту найдут, в найдут, в среди среде найдут, да? Еще где-нибудь найдут. Но в крови они уже не найдут. И они будут вынуждены искать защиту где угодно, только не в своей крови, потому что кровь нечего не защитит. Кровь женщину с печатью шлюхи не защитит, не будет. Исключение составляет ритуальный блуд на ступенях богинь, храма богини Миштар или Афродиты, но это исключение, коего сейчас мы уже не имеем. Вот. Поэтому мы имеем вот такие реалии, да? но поверьте, в мы говорим о магии, а не просто о социальной жизни. Тот, кто сумел удержаться от моды свободной любви, кто-то сохранил чистоту крови, в большей степени имеет шанс прикоснуться к любви силы. Вот так. То есть смотрите, обычная женщина, которая не помышляет о маме, да, она имеет обычную человеческую структуру, то есть влюбляется искренне, да, впускает в себя, что такое любовь включить в себя человека всего без остатков, пустить его будхиал в свой будхиал, то есть позволить ему своими ценностями заменить свои ценности. И как правило в угрозу риска попадает тот, кто больше и сильнее любит. Да, соответственно, он раскрывает себя добровольно по отношению к другому человеку. Другой человек внедряет свои ценности и убеждения, свой ценностный ряд, свою структуру. И Прообраз будхиального тела, он, естественно, начинает медленно, но верно изменять твою личность, потому что личность строится от будхиала и ниже. Печать, которая в этот момент попадает на уровень информационной структуры сознания, она проникает очень глубоко, то есть вплоть до самого будхиала, по всем тонким телам прописывается, вплоть въедается, на костях прописывается обычного человека, человека, который искренне в своих чувствах и убеждениях. Давайте представим себе, что женщина, на которую свалилось такое несчастье, как влюблённость, переживает это состояние явно не один раз в жизни, а явно много. Всякий роман у нее явно не платонический. Обычно в народе как-то такую женщину говорят. Пробы негде ставить, наш народ зря не скажет. Это действительно проба, то есть каждый ее попробовал, каждый поставил на ней свою печать. И чем глубже чувство женщины, тем глубже проникает эта печать. В отличие от обычной женщины, ведьма никогда не впускает свои романы глубоко. То есть ну вот ощущение да, эфирка да, астрал да. Ну, возможно, на ментале, если вспомнит потом, но не больше. Вот дальше у нее эти печати не проникают. И в тот момент, когда ей нужно от этого освободиться, она как змея из шкуры вылезает, и все эти печати остаются, за исключением печати первого. Она может пролить очень глубоко, потому что обычно первый половой опыт женщины, даже не осознав себя ведьмами, как правило, получает, не осознав себя ведьмами. Да, и поэтому вот чувство влюбленности хотя бы на одну из нас ну, всегда нападает. На так. На всю жизнь. И вот эта одна печать все равно присутствует. Если это ведьма потомственная, которая имеет внутренний иммунитет не пропускать в себя чувства и печати достаточно глубоко, то и первая печать не лежит. Но обычный человек до тех пор, пока осознает свою, еще не осознал свою тягу магии, тягу к видовству, тягу к колдовству, поступает обычным совершенно способом, он влюбляется в женщина и пускает в себя, своего избранника полностью и без остатка. Ведь и физиология это устроена таким образом, женщина впускает в себя мужчину, а не наоборот. Да, то есть предполагается, что на мужчине печать таких стоять не будет. Поэтому даже мужчина-маг, мужчина-ведьмак, если его не запрещено его верованием, его религией, его духами, его богами, то есть они не положили на него печать целибата или печать безбрачия на какой-то определенный период времени, он имеет право иметь такое количество половых связей, которое ему нужно, это его ни в коем случае не умаляет. А вот женщина-ведьмы нет. Другое дело, что у ведьмы есть такое качество, да, она, что называется, с короткой памятью на подобные романы. Нужно очиститься, она очень быстро очистится. Как вот здесь вот как раз техники каузального, разбора каузальных цепочек, чистки астрала, да, освобождения ментала, они вот очень сильно как раз помогают сделать эти печати, по крайней мере, неглубокими, как бы выталкивая их постепенно на поверхность, на поверхность, на поверхность, и впоследствии это все там, рунической чисткой какой-нибудь помощнее, да, вместе с эфиркой все, и снимается. Вот. Но, опять же, это надо осознать себя ведьмой, осознать женщиной, которая гарантирует самой себе, что она никогда ни к чему не привяжется настолько глубоко, чтобы впустить это в себя, как часть самой себя. Для этого, по крайней мере, ничего не назовет своим, потому что это закон магии, то, что мы называем своим, через некоторое время становится частью нас самих. Поэтому никакой мужчина не является моим, никакой любовник не является моим. Да, никак, никакая связь не является моей, она вообще мужчина, вообще любовник, вообще связь мой, чужой, То есть в этом отношении женщина становится более независимой. Да? Это часто состояние сознания. Почему женщины, ведьм и не любят, потому что они не порабощаемы с этой точки зрения, потому что любая мужская печать, которая на нее ложится, это как рабская печать, как клеймо, грубо говоря. И на астральном плане она видит именно как климат, а не как что-нибудь другое.